Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале Мир Милкон. Меня зовут Никита. И сегодня мы сыграем в игрушечку ⁇ Foul Play ⁇ Один человечек порекомендовал мне сыграть. Это игрушечка в стиле Bitmap. Что-то, блин, сразу все нажал. И посмотрел, куда тыкнул. Я сам ее еще не играл, но вот тот, кто предложил мне. Прошел ее всю, говорит. Прикольненькая, такая коротенькая. Uh, good evening, добрый вечер. Я. барон Dash Forth. Uh... Так, ну по английскому языку, как бы я тебе что скажу, я в нем вполне себе очень даже плох. Поэтому предлагаю какими-то общими словами понять, что здесь происходит, и, uh, непосредственно глядя на экран, вот люди mm -hmm. смотрят. Ну, это спектакль, и это как бы спектакль театральный бит-эмап, скажем так. То есть у нас в театре будет происходить мортобой. А, и сегодня вечером я обещаю вам какое-то приключение. Угу. А, короче, давайте все, я обещаю. Приступаем. Вы, вы можете благодарить меня за это. Да, пусть. Ничего себе. Сколько пафоса. Мистер Скампвик. Ее. Yeah! Mm -hmm. брати... У него это пила или это щетка? Похоже на пилу какую-то. Так, ладно. Full play. О, это что за барон Так, это наш главный злодей, да? Ну все, значит двигаться. Интерактивная сцена. Смотрите, декорации прям на ходу меняются. Прыжок. Ага, отлично. Это мы можем это убить. Какая длинная сцена, это ли. А, это, скорее всего, не сцена длинная, это у нас дорожка такая катается. Бандиты! хе хе Ну, короче, как обычно, схватить их. Ага. Мы убьем вас первый и.. бу Зрителям не нравится. Так, все, погнали, короче, мой сайткик. Будем убивать их. Задним. А ч это он не помог? Рыбок, рыбочек. Ну, атака понятно. Есть. Спокойно, куда ты? Куда? Опа. О, в прыжочке, в прыжочке. Да куда вы нашли, на кого наехать? Я же супергерой, блин. Иди сюда. Куда ты попался? Иди сюда и сражайся как мужчина. Трепка. Смотри. Стоит, Стоит или дурачи. Неблагодарная работа, да? Вот, по сути, скажем так, опыту немногочисленного. Реквизитор, вот этот занимается реквизитором, от него между прочим, тоже много что Много что зависит в театре. Атмосфера строится же не только на актерах. А! Опа! что сделал? Это блок! Тихо, тихо, блок Блок можно два раза подряд нажать Да вот так в толпу залетаешь и палкой, блин Гумана, Тихо Как ты смел Да мне ваши бутафорские мечи, блин Спокойно Убил, да? Убил пацана, блин Красный Берри да, порежь, понял, я разобрал, у О, ножик он меня кинул? Ой, львочек же есть. Да блин, серьезно, не поним... немножко не понимаю, в каком это пространстве я такой. Тихо, Тихо. спокойно. Куда, да вы не на того напали. Отпокой... Да, хорошо, успокойся. Не успел. Не успел опять упал, прикинь А, тем, тем временем, смотри, вечер нас. Но... Что так долго, цена не должна пустовать. Что за пауза театральная, я не понял. Понаберут по объявлению, дурачков, блин. Да стоишь, ждешь, не Я не могу работать в таких условиях. Спокойно, красный ниндзя это наверное какой-то восторг или а бабай 40 разбойников между прочим смотри уже комбо, камбуха камбуха получи прекрасную сцену тут какие-то задания бросочек опа сейчас я вас брошу давай кто первый хочет есть все да вам все вы умираете вы умираете Тихо, бросочек хочу в ту сторону. Ее! Всю и половину ошибаешь. Да профессиональные каскадюры, хочу тебе сказать, смотри как летают. Если это все по-настоящему подобрали людей на улице, говорят, хотите подзаработать. Одели в костюме, их палкой на сцене пиздят. Тихо. Нормально. Ну. Тихо! Фуган на полукрана перелетел. И.. Вс! Есть! Uh -huh, прикольненько, мне нравятся такие игрушки, которые, знаешь, простые, не напряжные. Вот так вечером посидел, короче, по, по полчасика поиграл перед сном. И все хорошо. Напряжен не напряженно, без паники, без пены. Эти игрушки уже много. Э лет. Она уже давно у меня по подписке к ЛСПС валяется, я все никак до нее не доп... Ну, блин, там и так много всякого разного рода. И иногда хорошая, иногда не очень, но вот это вроде прикольно. Да упади, да упади, сказал! Оп. Вот куда этот мой пацанёнок убегает? Тут вдвоем можно же, да? Может по сети попробуем в следующий раз. Сейчас мне данный момент понравится а, Тем временем мы догнали нашего этого босса Султана а, Вторженцы In а, не, не другие, <laughs> допустим Стража Йоу О, Это босс, это босс, да? Это босс Да все, экселент, кирван давай Давай, ну, сделай что-нибудь, будь мужиком Больно? Слышь, он бьет. Больно. А как? Я же, забл... я же... Я же... Да я же заблокировал. Надо удерживать. Давай попробуем удержать. Давай. Давай. Да давай. У -у -у -у, полетел. Это я его глушил. Тихо. Иди сюда. Подожди. А вот так. А-ха-ха, Все. А ты умираешь. Не, не не не пацаны. Так, панику наводим там. Давай. Туда еще раз панику наводим. Да не в туда же, на ну куда ты кидаешь? Не по сценарию. По сценарию надо было вправо. А ты зачем влево кинул? Блин, я забываю, что они ножами кидаются еще. Кстати, между прочим, вот зрители это подсвечиваются. Мне все нравится. Подожди, то есть удар все равно можно выхватить в захвате. Это что, это что за бред? А ну иди отсюда. Ну все, теперь все по сценарию, всех в кучку. Пода. Так, а есть ульта какая-нибудь? Подожди, а что, в камне можно упереться? Смотри, реально упираешься в камни. Ой, вот это будет уже... Да ну вы серьезно, куда? В него! Его туда же! И его туда же! Все хочет, подожди! Блин, его можно было кинуть тихо вот так Хорошо, хорошо. Китай тоже! Не успел среагировать. Тихо, тихо, спокойно, без паники, аккуратно! Аккуратно! Аккуратно! аккуратно, да. Да ты чё такой, дурачок иди сюда? А... А -а -а -а -а. Так, иду. Да почему? Я же блокирую или это не блокируется? Сука! Между прочим, уже ночь наступила, я даже не заметил. Ты в театр приходишь, 10 минут прошло, уже ночь. Глупцы мои люди. Uh, suffer thousands cuts. Uh, разрежут вас на мелкие сточки. Дурачок меня Мистер Десфорд, Гона, Мисс Райт, up, Короче, красавчик говорит. Так, и чё, пацана? Ты со сцены ушел, ты мешаешь спектаклю. Пошел вон! Правильно, вот он um, у <считаю> пацан, по голове, ему умер, сюда, блин, на. <считаю> Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Подожди, я не понял, меня отвлекла надпись, отпись отвлекла. А во время переката, кстати, уроды получаешь? Нет, не получаешь, да? Подожди. Вот так вот, вот так вот. Отступаем, отступаем. Вот этого. Тихо. И ножики кто-нибудь кидать будет? Да ну, его не было, видно, это нечестно. Подожди. Надо тогда вот эти. Да ты серьезно, у тебя достает так далеко, у меня палка такая. короткая. ты видал забрали, блин, его. Да, этого тоже добирай. И этого забирай. Всех забирай! Всех куча мала! Вот эти здоровые пацаны, без этих, как у без помощников, они вообще ни о чем. Подожди, он по мне не попал. Давай, давай. Отлично. У -у -у. Только ножники кидай. Тихо! Все? Да ну умри уже, пожалуйста! Вот эти театральные их паузы, вот его ударили, и все, сразу лечь должен. Уже утро? Это а кто? Иди сюда. Кто такой? Сколько лет? Почему не в армии? Подожди, вы чего нашего главного злодея убрали, украли, похитили? Демон брокен. Это демоны? Сир? Это демоны? Или это зомби? Это то, что он тупит, он зомби, наверное. Да, Я же говорю, по наберут по объявлению всяких. Тихо. Да вы ни чем. А чем синие чуваки отличаются от зеленых? Внешним видом? Эти более пожилые, ветераны демонических, демонических, какие профессии у демонов бывает? Короче, элитный боевой ветеран вот. Не ветеран даже подойдет Какое-то другое слово. другое слово Подойдет лучше Короче, давай Нет, вот, да, самый жирный пацан Это босс Вот, вот это босс Куда ты пополз? Смотри, глаза сполз. Тихо, тихо, босс Сначала вырубаем мелких Ой, да в него кидаемся, кстати Иди сюда Иди сюда, да не ты, иди сюда В него, вот так Да тихо, споко... он застрял, он застрял, бей его, бей Тих... Да тихо, тихо, серьезно, нет, нет, нет Тихо, спокойно Без паники В толку так, -то, залетаем Да ну куда ты Тихо, чувствую. Сейчас спокойно. Да почему вы не ломаетесь? все крепкие какие. куда вас так много? Я один вообще-то. Вс ⁇ короче, в пачку. Отступаем, отступаем, отступаем. И в толпу. Вот, а что надо? Вон бомба пишется 5, Ой, 50. Это задание? Или... А, да это просто дополнительное здание, скажем что, да? Ну, давай попробуем выполнить. Мы, мы же красавчики! Нет! Я хочу вып... Ты за что меня так? Я же почти выполнил! Ну, это все. Это обида. Да убери! Да почему он попадает, я понять не могу. С большими такая же фигня. Все, короче. Это... Куда ты прыгаешь? Тут ну, Где нашли этого... Вот что-то заблокировал, да? Обе... Ты кого? Подмога, нечестно! Где мой тогда пацан с палкой? Иди сюда! Ниха! Спокойно! Подожди, вы сейчас на них сосредо... где убери! Тихо, тихо! Ааа... А-а-а-а! Все, закрываем игру хорош! Я теперь красавчик, я всех победил. Да ты уходишь домой, все. Концерт окончен. Прикинь, палка реально настоящая. Они все спектакль собираются ему, как пизделей дадут. Ты что, переиграл, говорит. Ну все, это пацанты умирают. Да, это конец, все. тер один он лишь... Ульта! Да ты ч ⁇ ульте! Блин! что-то как это в правое место, следуй за мной. Ну все, мы преследуем нашего злодея, которого похитили демоны. Конец? Вс ⁇ куда? Сцена после титров? Да они реально собрались после спектакля и мы пизделей, да? Да ладно, мы понимаем, да куда? Успокойся! Тихо, тихо, тихо, все без паники Просто кидаемся в сторону, просто всех раскидываем в сторону Никого не... Три звезды ну нормально, три звезды вполне себе, максимально около 51 Нет One who... Да короче, врагов 50... побе... побеждено 51, наверное, лучшая комбо 77 и очки. А, открыто какой-то пейдж unlocked. А, new move unlocked. А, две штуки выполнено. Continue. Давай. Обучи. Oh. <laughs> ну нормально, прикольно, прикольно пошло. Ради, но это ульта. О, смотри, А можно выбрать другого будет, если что? Нормально, нормально. Хорошо. Так, и чего, всего 5 уровней получается? А, вон, смотри, наверху написано акт. То есть первый акт, второй, ну, наверное, акта 3 будет точно. 3, ну, 15 уровней. Ну, вполне себе, нормально, что, не знаю, не короткая игра, нормальная. Насколько но на часы? Ну, на часиков 5 ее должно хватить. Нормально. Прикольная игрушка, я думаю, может, ее еще, ну, блин, хотя бы пару сериях точно еще запишу, прикольно, мне нравится. Забавные такие театральные сцены, сам когда-то в театре выступал. Ну, хорошо, хорошо, мне понравилось, я люблю битомапчики, мне нравится. Съел такой, один уровень прошел там себе вечерком, ну, я уже говорил, ладно, повторяться не буду. Так что давайте тогда на сегодня закончим такой небольшой небольшой такой роличек но тем не менее небольшой и быстрее выйдет так сказать потому что будет меньше сохраняться быстрее трендерится быстрее зальется так что увидимся в следующих сериях игрушечках видео всем спасибо за просмотр и всем пока пока